Всем привет, друзья! Сегодня будет новый ролик касательно выхода новой банкноты 20 гривен. А в этом ролике вы можете узнать, как Национальный банк укрепляет нашу валюту к доллару. 20 гривень это меньше одного доллара. Но ее защита не поступает одному доллару, а он выше, цей захист. Тому что мы дбаємо про своих громадян. Ми повинні на крок бути попереду фальшивомонетники. Для чего? Для нас очень важно это доверие населения к до национальной валюты. Мы знаем, как люди до доллара относятся, до евро, но мы хотим, чтобы такое самые отношение было до нашей валюты. Поэтому однозначно, что против одного доллара и даже пяти, наша банкнота, она не меньше захищена, а больше. Мне кажется, дизайн и защита банкноты никак не влияют на покупательскую способность. Конечно, это очень важно, чтобы не было подделок нашей валюты, но мне кажется, Тут не в дизайне дело. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы первым получать все свежие новости.